С вами Крошек, Дэй, и сегодня я сделала бумажную насольную игру Вэнсдэй, я ее делала почти два дня, но я все-таки смогла, и конечно же мне поползал папа, а как же я без папиной помощи? Вот такая у нас огромная игра, давайте проведем расследование, так сказать, на нашу игру, и я вам все покажу. Итак, смотрите, у нас есть два персонажа. Уэнсдей и Эннет. И у нас есть кубики. Ну что, кидаем кубик. И, кстати, э, я выберу Уэнсдей, она будет э, ходить по всему полю. Э, кидаем кубик, и ей выпало 6 ходов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь еще ничего, поэтому продолжаем. по ей десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На шестнадцатой ячейки. Так, еще раз кидаем. Так, и 7 э, Раз, э, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Э, еще так. 7 э, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Три, четыре, тридцать Бензи и. То есть нет, какая Бензи? Нет, нет! Энни попадает на 36 шестую яч яч ячейку. Смотрите, мы вот так вот открываем, и здесь вас убил Хайк. Отправляйтесь на старт. Ну, мы еще сейчас не выходили, я вам показываю, поэтому мы не отправляемся на старт. Потом, три, вот, 37 ячейка. Потом... И так мне попало 2, и мы скоро попадем в лес. Раз, два, три, четыре. У нас лес, и знаете что? В лесу. Так, и... Вас убил Хайт! Отправляйтесь на старт! Сейчас я вам покажу все квесты! Вот здесь э, значок Невермор э, Вы попали в Невермор! Пропустите один ход! Мы не будем пропускать Потом, дальше у нас э, Лорел воскресил Крэкстоуна Он вас ранил Сделайте, э, сделайте 6 шагов назад Потом э, Рука умерла Пропустите один ход и дайте вещи каплю жизни. Потом, вот, э, вы попали в комнату Уэзи и Иннет. Пропусти один ход. Время побыть с родными и узнать семейные тайны. Пропустите один ход, а потом продолжайте с клетки 90. Итак, 123-я клетка, и э, тебя подозревают, что ты Хайд. Пропусти один ход. Потом э, Тайлер угостил вас кофе. У вас дополнительный ход. То есть мы на вот этот э, делаем. Здесь Уэнзи на бале. Вы попали на балку Уэнзи. Пропустите один ход. Потом здесь финиш. Потом здесь вы превратились в камень. Случайно посмотрели в глаза змеям Аякса. Пропустите следующий ход. Потом на свидание вы забыли о времени. Пропустите один ход, а потом продолжайте игру с клетки 98. Э, последняя клеточка и бежите! Вас преследуют пчелы! Беги на 5 клеток вперед! То есть мы раз, два, три, четыре, пять, шесть и мы на старте. Вот такая вот у нас игра вышла. На эту игру у нас ушло 10 часов. А если проще сказать, два дня. Э, напишите в комментариях, кто хочет сделать такую же. И обязательно подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Пишите комментарии. И желательно хорошие. Всем пока-пока. Не пропускайте наши новые видео. Пока-пока. Всем привет. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Крош, давай еще раз. но зато не зря подписывайтесь подписывайтесь и ставьте лайк крош давай еще разочек я понимаю что это уже 25 раз ну я думаю в следующий раз тебе получится лучше я спать хочу крошек подписчики ждут ладно